Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Давайте перейдем к раскладу и посмотрим, какие задачи перед вами стоят, какие энергии идут на этот месяц, через какие события будете выполнять эти задачи, что у нас в работе, что у нас в отношениях в семье. И сразу выложим карты Колоды 78 дверей. Посмотрим, какие двери вот эти события нам открывают, какие возможности нам несут или какие ключи дают для решения наших задач. Итак, приступим к задаче и энергии этого месяца. Ух ты! Дорогие стрельцы, шикарные, шикарные задачи перед вами стоят. Стать императором, занять какое-то положение, взять на себя какую-то ответственность, не бояться этого делать. И тогда вы придете к стабильности, Стать лидером, может быть, в какой-то ситуации на работе или дома, да, быть отцом или ну, матерью, если вы женщина, да, вот такой заботливой. Давайте посмотрим события, через что вы должны вот таким стать, этого добиться, такого положения большого, старший аркан. Первая карта король мечей. Вы должны быстро принимать решения, не бояться это делать. Да, вот ситуации будут какие-то, может быть, кризисные, которые будут требовать быстрого принятия решений. Что-то нужно срочно делать для того, чтобы это решить. Конечно, нужно все обдумать по королю мечей, все просчитать. И поступать нужно разумно. Ну, здесь такая есть. Кардинальность, да, когда мы вот один раз можем что-то отрезать и этим решить, какую-то задачу. Давайте посмотрим, какие двери это открывает. Туз кубков эмоции, да, карты эмоций, чувств. Вот это ваше решение оно откроет двери к новым чувствам, каким-то, да, к эмоциональному подъему. Здесь мы видим крещение ребенка да, это когда человек получает. Вход в новый какой-то эгрегор Встает под защиту большого эгрегора Сильного эгрегора А вам как раз это и надо, да, у вас задача такая Поэтому принимайте какие-то серьезные решения Все обдумав и продумав и просчитав И это откроет двери вам Вот к этой защите Ой. Вторая карта, десятка жезлов Карта работы, карта усилий Карта говорит, что э, Немного осталось предпринимателей предпринимая все усилия для того, чтобы завершить какое-то дело. Может, ты думаешь, что сил у тебя не хватит, что у тебя нет желания, что у тебя нет возможностей. они есть. Раз ты взялся за это дело, ты должен обязательно довести его до конца. И какие двери это открывает, да, если мы так будем поступать? Девятка Пентакли. Эта карта материальная, она говорит, что вы будете довольны своим материальным положением, и у вас откроются новые двери, новые возможности для того, чтобы еще дальше улучшать ситуацию. Видите, прекрасные, шикарные двери открываются для вас. Вообще девятка Пентакли, она несет это предпоследняя карта перед вообще идеальным материальным благополучием. Поэтому трудитесь, доводите все до конца, принимайте вот такие решения. Может быть где-то жесткие, где-то кардинальные Но они принесут вам благо И третья карта это четверка жезлов Карта земли, недвижимости да, вот вы Можете решить хорошо вот эти вопросы Карта праздников, когда вас приглашают на какие-то дни рождения Или вы отвечаете свой какой-то успех, свое может быть назначение Выход на пенсию, меняется статус вас. Вот здесь мы встаем под какой-то эгрегор Но это новый какой-то эгрегор да? Кто-то уходит на пенсию, кто-то получает диплом, кто-то а, отмечает да, вот свои успехи какие-то. А, карта радости, карта отдыха, карта, которая советует да, побыть в кругу друзей, которым вы доверяете, с которыми вам хорошо. И карта успеха. А, давайте посмотрим, какие двери это нам открывает. Карта звезда – это новые перспективы на будущее. А, дверь бесконечность – к высшему разуму который внутри нас находится да это мы вот когда получим результат ощутим вот это счастье от всего что мы добились и что мы получили отпразднуем что-то да у нас появится вот это ощущение что мы внутри уже знаем как дальше будет как будто мы соединились с своим высшим я и оно нам подсказывает что все ты молодец дальше будет все хорошо это такая классная карта которая воодушевляет. давайте теперь посмотрим по работе Умеренность. Это карта добродетель. Она говорит, ты в чем-то не умерен. Что? Ну, ты должен добиться вот этой должности. Здесь нельзя сказать, что ты не умерен. Может быть, ты не умерен в чем-то другом. Может, ты неправильными путями идешь, неправильные какие-то решения принимаешь. Карта советует что-то объединить и быть терпеливым, быть, чтобы принять правильное решение. Да, нужно все взвесить. А для этого нужно терпение нужно не торопиться. И карта говорит, ну, тише едешь, дальше будешь, да? Надо привести что-то в гармонию. Ты в гармонии вообще с собой и с миром. Тебе нравится то место, на котором ты работаешь, тебя устраивает или не устраивает это место, да? Вот если есть какой-то раздрай, несоответствие, то здесь сложно будет решать вопросы. Здесь надо привести все в гармонию. Здесь надо что-то уравновесить. Здесь надо быть умеренным в чем-то, может, вы проявляете много эмоций к начальству или там, к подчиненным, или к коллегам, да, умерьте свой пыл, будьте терпеливы, спокойны, более гармоничны, ищите пути взаимодействия, ищите пути, как так разрулить ситуацию, чтобы все там, не знаю, примирились, чтобы все друг друга поняли. Здесь вот нужно проявить такое свое качество. Давайте посмотрим, какие двери это открывает. Четверка кубков. <coughs> карта вообще говорит о том, что э, удовлетворенность и успокоенность могут привести к застою. Эта карта нам говорила, что нужно быть именно вот таким, да, э, спокойным и терпеливым. А эта карта говорит, что ну не слишком перегибайте палку, потому что если вы слишком станете спокойны, то вы просто можете перестать хотеть куда-то двигаться, да, вы можете перестать хотеть стать вот таким императором. Поэтому здесь все в меру надо... Э, сказать в мире в меру все надо да делать давайте посмотрим по семье по отношениям а вот здесь у вас дорогие козероги у вас здесь смотрите колесо фортуны дорога если вы далеко от дома возможно вы поедете домой приедете домой кто-то поедет наоборот из дома в путешествие кто-то поедет, может быть, в какую-то командировку, но можете, сможет взять, сможете взять с собой, допустим, свою вторую половину или, или всю семью. Здесь очень позитивная карта. Она говорит, какие-то удачно идут возможности, стечения обстоятельств. Здесь вы можете получить такие возможности, которые вам помогут просто перенастроить свою жизнь. Первый результат от этого вы увидите месяцев через 6. Это где-то к маю вы поймете, что вот события, которые были в ноябре, они положили начало хорошим каким-то позитивным изменениям в вашей жизни. Это может быть не сразу видно, а у кого-то может быть и сразу просто везение, там не знаю, выиграл в лотерею или получил место долгожданное. Хотя мы это о семье говорим, здесь, скорее всего, да, такие какие-то ситуации. Или просто вы давно что-то не могли решить, и вдруг вот в этом месяце чудесным образом это разрешилось. Давайте посмотрим, какие двери это открывает. Девятка мечей. Карта вашего мировоззрения, ваших каких-то мыслей, разума. Да? Человек сидит в одиночестве и думает. Но вы можете, смотрите, двери открыты, человек может выйти, взять какие-то возможности, что-то начать делать. А он сидит и ничего не делает. И карта говорит, когда вам приходят какие-то удачные шансы, да, опасайтесь того, что... Вы сядете ничего не будете делать Ну что-то получилось, ура, здорово И вот я сел и пожинаю вот эти плоды Как бы пользуюсь, да, вот этой удачей Карта говорит, не надо Что и на работе вам, да, карта говорила, что не надо оставаться в этой точке, да, надо быть терпеливым, но не надо просто сидеть и ничего не делать. И карта личной жизни она говорит, и здесь нужно движение, и здесь нужны ваши усилия. Да, удача может прийти, но вы можете ее и не ухватить за хвост, да, потому что вы сидите, вы не предпринимаете никаких действий. Идет возможность, надо ее брать предлагает вам что-то, надо же идти туда, надо же что-то делать, надо же двигаться. Поэтому, дорогие друзья, дорогие козероги, вот такой за, задача занять такое положение, взять на себя ответственность, да, что-то предпринять или что-то решить, или занять э, какую-то должность, или в семье стать да, лидером и взять все решения на, под свою ответственность. И вам дается много шансов, много возможностей, вы можете прийти в результате к хорошим э, переменам, да, вы можете прийти к такому успеху, который будете отмечать всей семьей или всем там отделом, и всей работой, да, и какие-то такие ощутимые результаты получить, но не забывайте, что не нужно слишком лениться, не нужно уединяться, нужно выходить в общество, нужно общаться с людьми, и тогда вы попадете под какую-то защиту большую, под какой-то эгрегор, да, здесь важна вера, тогда вы получите материальное какое-то вознаграждение, удовлетворение, новые какие-то возможности. И будущее ваше будет выглядеть очень а, позитивно. Дорогие друзья, дорогие Козероги, я желаю вам удачи. До новых встреч. До свидания.